Всем привет, 11 февраля, Калининград, неожиданно пошел снег, вчера было где-то примерно около 9 градусов тепла, а сегодня вот такое, не знаю насколько это надолго, за зиму вижу снег третий раз, красиво хоть, должно хоть немножко это попадать, но зимы не ожидается. Посмотрел по прогнозу, вроде бы зимы у нас не будет. Не скажу, что я особо расстроился по этому поводу. В последнее время уже есть солнечные деньки, а то было совсем мрачно, даже необычно. Тут был день, когда совершенно не было облаков. Или даже два таких дня было, полтора, наверное. В последнее время меньше снимаю видео, потому что не хватает времени. Чтобы выкладывать ролики, по вот три раза в неделю это нужно просто не работать, а только этим заниматься. И это себе позволить я не могу. Спонсоров на канале пока нет, поэтому видео будет выходить приблизительно два раза в неделю. Давайте немножко пройдемся. Какая красота. Ремонт дома идет. Капитальный. И там десятиэтажный дом тоже делают. Я его сейчас обойду и покажу, как это с той стороны Необычно видеть Калининград под снегом. Это только эта зима такая. Хотя были такие зимы теплые, но не так часто. Все-таки бывает у нас морозы и 10, и 15, и 20 градусов. Гряди поближе. Утеплили и такой плиточкой сделали. Красота. А сейчас обойду, покажу, как с обратной стороны красиво сделали дом десятиэтажный. Ну вот это да. Он, наверное, пешком совершенно не ходит. Там бабулю немножко обрызгал, наверное. А может быть и нет. Но все равно так нельзя ездить по лужам, когда люди ходят. Вот такой вот домик красивый. Это обычная советская десятиэтажка. Шар тоже уже почти достигнули. Долго его делают. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой инстаграм. С вами был Александр.